Детей надо спасать, потому что пагубные привычки все ходят с этими устройствами. У нас тоже есть несколько тем, которые находятся сегодня в правительстве, и хотелось бы здесь обратной реакции. Один из таких вопросов – это запрет вейпов. Коллеги, наша общая позиция. Михаил надо поддержать. Детей надо спасать, потому что пагубные привычки все ходят... С этими устройствами, понятно, никто не может ответить, насколько вредны, и учителя все однозначно говорят, но ну, давайте что-то сделаем. Потому что забирают эти вейпы, когда уже на урок начинает курить или на перемене. Они копятся у них в столах, а дальше этого дела не идет. Причем никто не знает, что за темесь, никто не знает, там, что за пары испарители эти. Ну, вот нам бы здесь объединиться с вами. Есть, рассмотрим. Можно? Сформируем позицию, конечно. Михаил Ольгаевич, вы же ждали этого решения. Публично говорили всегда об этом. И сейчас этот час настал. Мероприятие, которое увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор, мы всегда поддерживаем. Если речь идет о здоровье детей, все остальное, в плане, сколько денег соберет бюджет за счет этих вейпов, неуместен. И пример берите председателя правительства. Тогда вас Дума будет утверждать на должности.